Здравствуйте дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Gorbatz. Dear friends, today we have lesson number 54. Его тема Актив и Пассив в перфекте будущего времени. Future Perfect мы будем изучать еще актив и пассив в настоящем времени. Present perfect. И в прошедшем времени. Past perfect. Что значит в перфекте актив будущего времени? Хочу напомнить. Хочу напомнить. Кратко. Это когда-то что-то, если у нас будет сделано раз будущее, к какому-то моменту. До какого-то момента. Перед каким-то моментом. Ну а в целом я это все объединил. Перед, до какого-то момента. Это все равно к какому-то моменту. Вот это все к... Надо и запомнить. Если вы скажете, я завтра напишу, это, конечно, результат. Письмо там или что-то. Но если вы... Ну это не будет, перфект. Перфект, это когда вы скажете, я напишу завтра письмо к 11 часам. Вот, это перфект. А в прошедшем времени то же самое к какому-то моменту. Я вчера, например, написал письмо к 11 К какому-то моменту в прошлом. Значит, должен быть глагол have в прошедшем времени. Head written. У меня буквально написано вчера письмо к 1. Вот это есть пресловутый перфект. К какому-то моменту в прошлом, если в прошедшее время had written, а в будущем я напишу, напишу завтра письмо к какому-то моменту к 11, будет I will have written у меня будет написано буквально will have written the letter by 11 к 11 вот и все, если только есть время к какому-то моменту в прошедшем времени или в будущем времени это есть пресловутый актив, значит, перфекта. Дорогие друзья, в этом формате мы с вами сейчас отработаем Future Perfect. Действия совершенные, которые будут совершаться в будущем времени. Future Perfect. Но вы знаете, что такое актив. И знаете, что такое пассив уже? Хочу еще раз напомнить. Актив – это я, когда что-то делаю, или вы что-то делаете, или он что-то делает. Это актив. Я напишу, значит, или он напишет, или мы напишем, или они напишут. Это мы в активе, или они в активе, или он в активе. А если мне напишут, значит, я в пассиве. Если вам напишут, вы в пассиве. Если ему напишут, значит, он в пассиве, ей напишут. Она в пассиве. То есть, если я что-то делаю, это актив. Когда мне что-то делают, это пассив. Меня броют, меня моют, э, меня качают, меня читают, меня гладят. Это все в пассиве я. А когда я кого-то кого, кому-то что-то даю, кому-то что-то продаю, я в активе. Итак, что такое Перфект будущего времени, актив Это когда будет совершено действие В будущем к какому-то моменту Или до какого-то момента Или перед Каким-то моментом в будущем Ну, Например, вот здесь же у нас Завтра я завтра к 5 У меня будет написано письмо Завтра к 5 у меня будет написано письмо Перфект, перфект, почему? Потому что к 5 У меня будет написано письмо но я могу и, может быть, и не к пяти, может быть, и просто словосочетание. Завтра перед твоим приходом или до твоего прихода у меня будет написано письмо. Это то же самое. Какая разница, как сказать, завтра к пяти или завтра перед твоим приходом. Это то же самое. Завтра к твоему приходу. Вот и все. Это то же самое, что к какому-то моменту пяти, это же момент. Завтра к пяти. Это перфект. Ну, а завтра к твоему приходу. Это тоже, хоть не время, но тоже момент в будущем, которому будет все это сделано. Написано письмо. Я думаю, что уловили вот это. До, если стоит слово сочетание. Или перед твоим приходом. Или при, перед прилетом Обамы. Или перед приездом Путина. У меня будет написано письмо. Все это значит бай, э, значит, by, значит будущем времени, и это все перфект будущего времени. Итак, как скажем, завтра к пяти меня будет написано письмо. Tomorrow, к пяти. by fi Дальше. I will. I will, сокращенно I'll. Have, потому что это перфект. В будущем времени глагол have не меняется. И здесь написано return. Return. Это третья форма глагола во слово to write, писать. Третья форма неправильного глагола return. Вторая – road. Но поскольку глагол неправильный, берется третья форма. А если бы был глагол правильный, добавили окончание бы иди. Дальше еще одно предложение. В следующую пятницу к девяти часам я прибуду Ну там Стокгольм или куда. Как мы скажем? Если скажем просто в следующую пятницу я прибуду в Лондон. Это простое будущее предложение. Но если мы скажем, что в следующую пятницу к 5 часам или к 9 часам или к прилету Обамы к Стокгольме к какому-то моменту будущему, будущем, значит, это перфект. Значит, надо глагол have использовать. Итак, в следующую пятницу next Friday э, к 9 by 9 может быть до обеда это будет a.m. Если после обеда, p.m. I will have come to. Я прибуду. Come to это третья форма глагола э, приходить, приезжать. Первая форма come. Э, come да. Вторая came. И третье, что нам нужно, раз глагол неправильный, опять come. Еще один примерчик. Я приготовлю обед. Не к какому-то моменту. Не к 9 часам, а до того. Перед тем, когда ты к твоему приходу. До того, как ты придешь. Перед тем, как ты придешь. Когда ты придешь. К твоему приходу. Я приготовлю обед. Значит, будущее время. Я приготовлю еще обед. Будущее. перфект. Почему? Потому что к твоему приходу. Потому что до того, как ты придешь. Или перед тем, как ты придешь. Не имеет разницы. Итак, как сказать, я приготовлю обеду, обед перед твоим визитом, перед твоим приходом. Вот оно. I will have cooked. У меня буквально будет приготовлено. I will have cooked lunch. Cooked – приготовить. Глагол правильный. Поэтому добавили окончание D. А как узнать, что он правильный? Да посмотрели в таблицу неправильных глаголов, которые есть в любом учебнике старших классов английского языка. Или в интернете посмотрели переводы различные. Ну и набрали слово, и вам сразу все переведется. Глагол неправильный. Этот глагол правильный. значит, к нему прибавляет окончание «д». Вот и, вот и все. У меня буквально «I will have, у меня будет приготовлено. Обед by your визит к твоему визиту. By your визит к вашему визиту или к твоему визиту. Не имеет значения. K к какому-то моменту в будущем. Вот и это весь перфект э, э, в будущем времени. Причем в активе. Потому что э, здесь говорится все о том, что я. Я приготовлю обед. значит э, Я прибуду ну, там, в Стокгольм. Или завтра в пяти меня будет написано письмо. То есть я напишу значит I will have I will have I will have have и дальше будет написано там или я приду come to вот или я приготовлю э, I will have cooked это в активе а теперь пассив это значит когда ко мне что-то или к вам или к им Итак, future perfect passive что такое future perfect passive да ничем не отличается вот смотрите, что здесь «Тумору к 5 у меня будет написано письмо. То есть я напишу его к 5 завтра. И здесь завтра не я напишу, завтра ко мне напишут. Завтра ко мне напишут. Мне будет написано письмо. К 5, Значит, это перфект. Но мне его напишут. Никакой разницы нет. Да посуньте только одно слово. Бин. И все. Вот это весь преслово... Спасибо, Ничего абсолютно сложного нет. Одно словечко сюда всунул. Бин. Это значит, что вам напишут. Вам купят. Вам дадут. Вам пришлют. Вам отправят. Вот это и все. Вот, вот, вот, вот весь пассив. Одно слово бин. И Вот здесь посмотрите. Завтра я к пяти напишу. То есть у меня завтра к пяти будет написано Tomorrow by 5, I'll have written. У меня будет написано письмо. И здесь тоже. Tomorrow by 5, I'll have. Но только одно словечко добавили. Been written. Все. Завтра в 5, у меня будет написано письмо. То есть, мне напишут письмо. Мне. К 5 часам. Ну, еще одно предложение для закрепления. Перед путешествием, меня Побреют и помоют. Если бы было «я побреюсь и помоюсь», это «я в активе». Или он, допустим, побреется, помоется, он в активе. Или они побреются, помоются, они в активе. А если здесь сказано, что «меня побреют и помоют», а никакие предложения в английском языке не начинаются. Никогда. Меня, мною, тебя, тобою. А только с «Ай». Или «Ю», если ты. Или «Он», или «Она», he, she. Вот и все. Поэтому и этот пассив возник. Итак, как же сказать? «Перед путешествием меня побреют». Это перфект? Время – будущее? Будущее – перфект? Перфект. А Почему? А потому что перед поездкой, к моей поездке. Видите? Перед путешествием, перед моей поездкой, меня побреют и помоют. Это в будущем. Понятно? Почему? К моему путешествию. Главное, чтобы было. Или до моего путешествия меня побреют. Или перед моим путешествием меня побреют и помоют. Все это перфект. Потому что указано к моменту в будущем. А в прошлом, значит. Это момент в прошлом вот там э, э, прошедшую пятницу к пяти часам меня побрили помыли это прошедшее время Хед будет и все ничего сложного нет но не забывайте что здесь нужно всунуть так называемый бин и получится что как будет перед путешествием before a trip before a trip перед поездкой перед путешествием не имеет значения вот I will help у меня, буквально, у меня, в будущем имеется в виду, потому что will, it, shaved. it, это поброют. it, поброют. И дальше. And I will have been washed. И у меня будет помыто. То есть, меня помоют. Раз been есть, вот это been есть пресловутый, все это значит помоет меня. Ничего сложного нет. Абсолютно. Если, хочу кратко сказать, если я кого-то, это актив. Я мою, я брою, значит, я читаю, я пишу, я продаю, я покупаю, это я в активе. Или вы что-то делаете, это актив. Если нам что-то делают, это мы в пассиве. Значит, всунуть одно только, запомните, Бин. после глагола have. Мы говорим о будущем времени. И не забывайте, что перфект... Он в настоящем времени есть, в прошедшем и в будущем. И он всегда перфект. Это когда-то что-то будет сделано к какому-то моменту. Если просто завтра я напишу письмо, завтра я прочитаю лекцию, завтра я там, значит, продам свой автомобиль, это простое предложение. Я продам и все will, там, значит, сел, или куплю там, или покупаю. Это простое предложение. А вот если я скажу, что я завтра к какому-то моменту что-то сделаю, к 11 там, значит, то это уже будет перфект, знаменитый. И если я делаю, значит, я в активе. Если мне это все сделают к какому-то моменту в будущем, это пассив. А в прошедшем, это то же самое, что и в будущем. Только глагол have меняется на have. Вот, допустим, Вчера я купил авторучку это простое будет прошедшее но если мы скажем что вчера к обеду я купил авторучку все а будет I had и куплено бот бот глагол неправильный третья форма у меня куплено вчера авторучка i had but, вот и все ничего сложного ребята ничего сложного все будет окей едем дальше Дорогие друзья, наш урок близится к завершению и, как всегда, краткое резюме. Итак, перфект будущего времени. Перфект будущего времени образуется при помощи, прежде всего, элементов «will» и «have», а также смыслового глагола «I will have written» у меня будет написано, у меня будет прочитано «I will have read» «Меня будет взято», «I will have taken» и так далее. То есть третья э, колонка, если глагол неправильный, если правильный, добавляйте просто к нему в окончании «д». Вот и все, что касается э, перфекта будущего времени. Не забывайте, что перфект будущего времени – это когда не что-то будет за, завтра сделано, послезавтра, значит, в следующую пятницу, в 2020 году. Это все будущее время – но здесь перфекта нету, надо, чтобы было сделано к какому-то моменту. У меня в 2015 году будет сделана операция. Это значит к какому-то моменту. Значит, или завтра меня к пяти, ну, как мы уже говорили, еще раз повторю, будет написано письмо. То есть к какому-то моменту, к приходу вот вашему, у меня будет приготовлен обед. Значит I will have cooked. Cooked. В конце d, но проговариваем ты. Cooked. Так говорят американцы, так говорят англичане. Ничего сложного нет. И пассив это когда не мы будем готовить обед. I will have cooked. К какому-то времени. В будущем. А когда мне в будущем времени будет что-то делать. Раз мы говорим сегодня о перфекте будущего времени. В пассиве просто... Мне приготовить? I will have. Что надо сделать? Всунуть вот это пресловутое bin. И все. И дальше кукут. Ничего не меняется. Только одно слово всунули. Bin. И это значит, что приготовили мне. Все. На этом, дорогие друзья, наш э, урок номер 54 закончен. С вами был э, Пит Корбатюк. Подписывайтесь на мой канал кликайте делайте комментарии всего вам доброго солонг so пока!